Здравствуйте! В данном видео я расскажу, как войти в систему 1С зарплаты и кадры государственного учреждения или 1С задачник через портал «Вместе». На рабочем столе находим ярлык «Портал вместе» и кликаем двойным щелчком мыши. Здесь необходимо пройти авторизацию, ввести имя пользователя и пароль, которые были получены при трудоустройстве и смс-сообщении. Вводим имя пользователя, вводим Пароль. Необходимо ответить на контрольный вопрос. Отвечаем правильно, чтобы авторизация прошла успешно. Нажимаем кнопку «Войти». Находим раздел «Сервисы». «Финансы». В рабочей области экрана вы видите «Зарплата и кадры» или «1С-задачник». Нажимаем кнопку «Открыть», 1С-задачник загружается. Если не появилось никаких сообщений, можно начинать работу в системе. Обратите внимание, если появилось сообщение у браузера «Не установлено расширение для работы с файлами», это расширение необходимо обязательно установить, так как при дальнейшей работе в системе вы не сможете прикрепить файлы в каталог файлов. Поэтому нажимаем кнопку «Да». У меня появилось сообщение об ошибке. Я не могу установить расширение в данный момент. Если у вас также возникли какие-то проблемы с установкой данного расширения, вам необходимо обратиться в Центр информационных технологий, позвонив по номеру семь либо написать электронное письмо, на почтовый адрес собака с заполненной темой письма и описанием вашей проблемы. После того, как вы установите расширение с файлами, вы сможете полноценно работать в системе. Спасибо за внимание!